Thank you. Благослови душе моя Господа, благословен Еси Господи. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. сторонники смертной казни, такой аргумент, что как раз говорят, что вот самое главное э, душу, душу спасти, а не тело, что тело – это не так важно. Но э, мы сами понимаем, что Церковь всегда выступает против самоубийств, против эвтаназии, против таких вещей, которые прерывают искусственно жизнь человека, потому что Бог дал человеку как раз тело и жизнь вот эту земную, Хотя мы знаем жизнь вечную и перспективе э, жизни вечной думаю, как раз в этой перспективе э, и дана человеку жизнь земная, чтобы в течение земной жизни сумел покаяться, сумел прийти к Господу, вызвал как-то, совершил какую-то эволюцию. И мы эту эволюцию обрезаем. Для христианства, это положение, что человек не может распоражаться жизнью другого человека, что это жизнью дадено человеку Богом, я имеет смысл. Потому что он верит, что есть Бог, что ковный человек — это створный Богом, то нельзя забивать другого человека. Нельга. То есть таки, это серьезный грех. Больше того, серьезным грехом появляется ожидание смерти другому человеку. Вот. Э, Отчаяние, ненависти до его христиане он повинен даровать. Верники засероживаются над этим пытанием, так как и в истории. Есть великая колька за смиротная пока они есть великая колька супрачная. Но мы аргументуем перед всем тем, что годность человеческого жизни, она является годностью, которая походит от самого Бога. Бог является крыницей жизни, отдавцем жизни. И только Бог выращает дать жизнь человеку и это жизнь принять. Человек является как бы, таким администратором только жизнь. Человек не имеет права выражать абсолютно ну, как бы, и себе отбирать жизнь, и другому человеку. Идучи в евангельским, новозаветным, мы припоминаем научение Иисуса Христа, который выказался тем, что касается годности человеческого жизни, и он закликал не мстивым способом относиться до человека. И он закликал любить ближнего. Человек это храм Божий. И нельзя только просто прийти к Него и разрушить. В нем идет своя жизнь. Конечно, это может быть человек тоже совершил вот это вот э, преступление, кого-то этот храм разрушил. Но это не значит, что ему надо отвечать тем же. Он преступник, но не мы преступники. Тем самым мы как бы сами становимся преступниками. Мы, убивая убийцу, становимся сами убийцами. И плодим это вот зло в обществе, разлабление, жестокость. И хочу сказать, что э, вот почему так важно и в нашем обществе, конечно, э, вот как-то развивать это милосердие, делать все шаги э, по смягчению вот этой жестокости в сердцах. Папа Франтишек, сучасный э, э, голова католического костела, так само э, до удельников Конгресса на покарания, написал э, телеграмму, я зацитую, и папа написал так, «Покарание смертью повинно быть заменено на иншее, якое продублеживало шанс для злочинцев задуматься над своими правинами и выправиться» а невинному подарила надея на справедливость. Сегодня, как никогда, необходимый напомин и подтверждение необходимости признания и повсюдной пашаны догодности человеческого життя и его непомерной вартости.